Зачахли цепы древней колесницы, Во власти сумрака резные кружева, Не смерть забрала мраморные лица. Ветра тревожат сумрачную вечность. Прямым все благоволят года воскреснет время, руша безупречность и вспомнит слово древнее. Тогда, как сам я помню милость королевы, Как молот клялся кандалы разбить. Ее желание поглотило древо. Ударом каждым мне его хранить. В печали идол грезится святыней. Тепла, уютно-черная смола. Но Марика, она была богиней. Пока порядка дар не приняла. Над огненным разломом нависая, Стремится купол раздробить аскет. И вниз, Трухлявый сумрак прожигая, Я жив, Пока рождаю этот свет. Не слышен хруст свинцовых постулатов, крепкая и неподатлива руда, Ударом каждым, Обреченно свято, Держу меня укравшее тогда. Тогда. Великий день богам невластный, И время вздрогнет накопивший прыть, И вспомнит слово еретическое — Жить. Тогда. На кронах пасмурной планеты до самого верховья облаков сойдут герои, разводя покров, путей безбрежных хлынут силуэты. Придет, придет тот день богам невластный, И с возродятся города, От мысли глупой не унять стыда. Случится ли? Счастливая тогда... Ну, может быть... Ты взойдешь на трон.